Ну, наверное, да, вот как раз-таки вопросы, как бы, что такое животрепещущее и первоочередное, да, это а, как раз-таки взять деньги с людей, да. А... Конкретно вот чтобы от него приходили деньги, чтобы мы могли, во-первых, результат тоже отследить, да. да, и посмотреть, что там за затыки такие, убрать их, трансформировать, потому что деньги-то они могут приходить, конечно, из других щелей, грубо говоря, да, из других проектов но ты же хочешь именно из этого проекта монетизируется. Сюда, да, да, да. Угу. Угу. Ну смотри, как сейчас тогда мы с тобой поступим. Да, что-то как будто я не знаю. Смотри, смотри. Ну да, какой-то идет, какая-то эта какая-то черная. Черная? А, ну видишь. Черная. Чер, чер, чер, ну, тут какого типа Попрости вот, его это типа, проявиться, проявиться свою, показать все-таки, как он выглядит. У него у них у всех есть форма. Угу. Че, кто там? Вообще как будто махнатый с рогами. Махнатый с рогами, с какой-то соскал Ну, он, демон. Сказать, демон. ага, демон Таким. вышел. Здравствуй, демон. А здоровайся с ним. Какой-то что какой-то дерганный вообще. Да ничего, сейчас мы с ним разберемся. Нер, ну у тебя, конечно, крутое имя, мы понимаем, что ты такой серьезный парень. Но давай поговорим по-человечески. Скажи мне, сколько энергии ты пьешь его? Когда он сказать что-то хочет, сейчас я все заберу. Ой, нифига себе. Так это ты его денег лишаешь, чтобы не выебывался, да? Конечно. Ну, мне вообще пофиг. Пофиг? Я все, я... Ты если не к Александру, так к другому придешь, да, если такой же будет? Ну, да, да, я пробую без этого. ничего личного. Ничего личного, ага. Я пойду к тому, кто, кто меня к нему отправил ага Ну что, будем хозяина твоего вызывать? Не надо. Или сам Я уйдешь? сам пойду. Ну ты не хитришь, а то есть ты же хитришь, то мы вызовем твоего хозяина. Ты сам пойдешь? Не, уйдешь? не, нормально. А скажи да. мне, что ты тогда испугался, что мы тебя вытащили? Чего ты испугался? Ну, Того, что мы не дома не, не находили А, то, что мы тебя обнаружили, да? Че он ржет там, да. Ну, что происходит там? Ну, все, он прям это уходит, уходит, уходит. ангел И это... Да?